Мы находимся в Хосте. Ну и, конечно же, видно море, видно горы, видно стадион. Наверху располагается пентхаус. И я на эксплуатируемой кровле конкретного пентхауса. Много всяких вспомогательных помещений в виде террасы и всяких гардеробов, санузлов и подсобных помещений. Это просто идеальная однокомнатная квартира. Здесь сумасшедшие рассветы и классные закаты. А на балконах полноценно становится ротанговая мебель. Здесь вот таким вот видом сидите, здесь кайфуете. Подземные парковки под каждым домом совершенно. Ну и, конечно же, архитектурно все очень красиво. Приветствую, дорогие мои уважаемые друзья! Мы в городе Сочи, а если быть конкретнее, в Хосте. На комплексе под названием «Марина Гарден» многие знаете многие слышали и конечно же с удовольствием покупаете начинаем дорогие мои друзья здесь у нас к вашему вниманию вот такие прекрасные виды с нашего комплекса мы находимся в хосте ну, и конечно же видно море видно горы видно стадион и прекрасные виды во все стороны я что предлагаю похожу вначале поснимаю с высоты птичьего полета все наши прекрасные видовые характеристики и постараюсь вам показать все планировки У нас здесь Марина Гарден Это классный апартаментный комплекс На территории Сочи Естественно, если быть еще конкретнее В Хосте Которые у нас строятся И конечно же, сейчас у вас есть Прекраснейшая возможность купить здесь Себе апартаменты Для постоянного проживания Круглогодичного Или же купить здесь Отель, номер в отеле и, конечно же, на этом зарабатывать. Выглядят они следующим образом. Я начал немножечко с необычного ракурса, с верхних ярусов показывать вам. Комплекс на данный момент у нас строится 6 корпусов. Имеются уже, по сути дела, 3 сданных. И у нас здесь разные площади. От маленьких до больших. И я постараюсь показать все, совершенно все планировки. Смотрим вниз, видим, это у нас низ, снизу вверх я поднялся, так будете ходить вы и смотреть на всю хосту, сверху вниз как же это звучит, а не снизу вверх, а сверху вниз, смотреть на всю хосту. Ладно, поехали. Давайте я начну показывать вам варианты помещений, которые у нас уже здесь есть в наличии. Где же я нахожусь? Я нахожусь в первом корпусе. Планировки от корпуса к корпусу, они у нас идентичные, ничем не отличаются. И у нас здесь... Я нахожусь сейчас в теле отеля Потому что здесь на территории Планируется 17 вот таких вот домов 17 корпусов На данный момент реализовано всего 6 Вот мы сейчас в пентхаусе Это все вот Смотрите, вот сюда иду Вот это пространство Нашего пентхауса ну, давайте посмотрим в эту сторону Виды во все стороны И на последнем этаже Всех корпусов Марины Гарден располагаются у нас пентхаусы. Этажность у нас всего 8 этажей. И проходим мы сюда, снова мы видим вот это наше полезное пространство вокруг нашего пентхауса. Пентхаусы, можно разговаривать для того, чтобы вы их приобрели. Будете жить на крыше. Ну вот, смотрите. Я сейчас хожу, если мы смотрим, я здесь, но меня не видно, а на примере того, я хожу вот так, вокруг этого пентхауса. Видите? В каждом подъезде наверху располагается пентхаус. И я на эксплуатируемой кровле конкретного пентхауса, который вы можете приобрести себе в собственность. Жить как король королей, царь царей и смотреть вдаль на море. Теперь захожу в сам пентхаус. В этом пентхаусе у нас есть Два варианта. Вот это все наш этаж. Если мы выкупаем полностью две половинки пентхауса, состоит он из двух половинок, половинка номер один, половинка номер два. У нас здесь лифт. Покупаем полностью весь пентхаус. Вот здесь вот приезжаем на лифте, лифт приезжает только в наш пентхаус. Здесь ворота закрываем, ставим чип, ключ, вешаем. И вот это все, начиная от сих до сих, это все наше личное пространство. Ну, полноценные, идеальные три большие комнаты получается И много всяких вспомогательных помещений в виде террасы. И всяких гардеробов, санузлов и подсобных помещений. В общем, как говорится, есть где расположиться, уединиться. И, конечно же, ваша личная терраса, которая находится на крыше комплекса нашего. А теперь я предлагаю спуститься, посмотреть уже помимо пентхауса реальные планировки, которые у нас здесь есть. И они в наличии. Да и пентхаус в наличии. Пускаемся. Сейчас увидим стандартные планировочки нашего нашего комплекса Ох, всем Сим Рахит Луком Один лифт В каждом подъезде идет по одному лифту Видите, как делают Лепнина, красивые балясины Сейчас еще подъезд не доделан Это в процессе, но он будет сделан Получается здесь Подъезд разделяется на две части Вот при входе, да, это входная группа, зашли вы с лифта У вас три квартиры тут Три квартиры здесь Так, и Получается не 8 квартир, 7 квартир на этаже. Заходим, первая планировочка. Первая планировочка, дверь еще не установлена, в процессе дверь будет скоро. Это площадь 47 квадратных метров. Там в зависимости от этажа где-то 47,4, где-то она 47,6. Это просто идеальная однокомнатная квартира. Видите, прекрасно большой гардероб, прекрасный большой санузел. Квартиры сдаются вот в такой отделке. И выходим, давайте-ка вот сюда. Хорошая, идеальная однокомнатная квартира в обратную сторону данной квартиры и там у нас балкон можно вот здесь пройти, но я не стану очень качественный фасад камень, специализированный какой-то камень, судя по всему, это у нас кухня а то, что у нас может быть и здесь, да, есть возможность сделать кухню, потому что здесь мокрая зона все стеклопакеты алюминиевые, окна панорамные, и вот такая вот у вас еще терраса видите, вот так будет перегородка, а это места у нас так, сломать не хотелось бы это у нас места под кондиционеры. Здесь будут крепиться. Вот это все будет вот так вот убираться. Там будут у нас ставиться кондиционеры. Вот такой вот балкончик стеклянный. Не отвалится, не отвалится. Даже в обратную сторону арх... этот, как правильно, там архитектурный оргазм можно испытать от внешнего облика комплекса. На полу у нас мрамор. Реально мраморные плиты. И как бы давайте смотрим следующий вариант Это площадь 31 квадратный метр Это студия сосиса. Студия Сосиса можно на нижнем этаже Можно на верхнем этаже Предыдущую квартиру можно купить От 350 тысяч рублей за квадратный метр Ну и вот эту квартиру это в среднем Цена за квадратный метр От 400 тысяч рублей за квадрат Умножайте на нужную вам площадь Прихожая входная группа ну, 31 квадрат с балкончиком Начинаются самые вкусные и самые интересные предложения. Это у нас квартирка 44 квадратных метра с копеечкой. То же самое видим. Идеально. -ды -ды -ды -ды. Вход. идеальная однокомнатная квартира Санузел. Там у нас французский балкончик получается. Ну, выходим сюда, давайте, на нормальный балкончик в идеальной однокомнатной квартире. И вот здесь у вас нормальный полноценный балкончик, сложенный уже плиточкой на балкончике. И с вот такими вот видами. С видами на море. Виды на море, если что, здесь открываются с первых этажей. И это действительно так, и это действительно правда. Так, следующую планировку. Смотрим все планировочки. От этажа к этажу планировочки практически одинаковые. Следующая квартира это 49 квадратных метров. 49 квадратных метров. Заходим. Здесь шкаф прекрасно становится. Смотрим, да? Здесь еще один шкаф. Комнатка раз, комнатка 2. Санузел. Ну и давайте выйдем на балкон. Конечно же, виды чумачаэчьи. В целом, Цены за квадратный метр здесь, сразу, да, дорогие друзья, вот 350 тысяч рублей за квадрат. Вот, это тоже наша. вот здесь будет перегородка, это тоже, вот эти два балкончика, это наши. С вот такими вот видами, в хорошую погоду, здесь сумасшедшие рассветы и классные закаты. А на балконах полноценно становится ротанговая мебель. Здесь вот таким вот видом сидите, здесь кайфуете, здесь, если хотите, загораете даже. И мы сейчас, еще раз я говорю, находимся в первом корпусе Первый корпус, это корпус идет под тело отеля Ну что, дорогущие мои, Марину Гарден готовы смотреть дальше? Все планировки Идемте, идем смотреть Далее у нас следующая площадь Посмотрите сюда Это аж 83 квадратных метра 83 квадрата удовольствия Санузел, кухня, спальня Еще там какая у нас спальня Ну и давайте слева направо начнем Сразу же в санузлы не будем заходить Они хороших, больших размеров У нас здесь кухонька Видите, все стены застройщик тут же штукатурит Молодец Везде с каждой комнаты выход на балкон 83 квадратных метра Хороший коридорчик Смотрите, шкафы становятся для себя обалденно. Еще раз я говорю, мы в телеотеле Вы можете купить в первом корпусе Для того, чтобы зарабатывать для пассивного дохода А можете купить во втором и в третьем корпусе Вот такие же планировки Все, что я показываю для того, чтобы жить. Жить самому. Смотрите, этот балкон, мама-мия, вот... Это балкон-космодром просто. Смотрите, как все строится. Здесь у нас и подземные парковки, и бассейны, и прекрасные видовые характеристики. Свой собственный пляж брендированный Марина Гарден. И вот это вот балкон, это все наши комнаты. Смотрите, вот здесь становится перегородка, и вот, вот так вот можно ходить по периметру, любоваться. Отделка высочайшая, это камень. Ничего я не сломал, ничего не отвалилось, значит, будет долго стоять и радовать глаз Покупателя. Это вот такие вот 83 квадратных метра. Посмотрели, нравится. Цены за квадратный метр здесь в среднем это 500 тысяч рублей за квадрат. Но можно найти подешевле. Я найду, обращайтесь, не молчите. Так, заходим в следующую квартиру. 54 квадратных метра. Еще раз, вот она, вот посмотрели. Там санузел, пошли. 54 квадрата. Опа, она, хоба она. Опа, комната. Хоба, комната. Но здесь у нас три окна. Хоба она, это да, это кухня. Вот так. Выходим на балкон, 54 квадратных метра и очень большой балкон. Да, вот он. Вот те наши 83, а вот наш балкон. Идем по, по балкону. Все люди, которые будут набирать меня, обращаться для покупки этого этих апартаментов в комплексе Марина Garden, от меня, дорогие друзья, сразу же для вас скидка минус 4% от стоимости помещения. Акция буквально неделя-две. Ну и в общем набирайте. По согласованию организую. Хоть жить, хоть зарабатывать, хоть для пассивного дохода здесь подойдет. Подойдет и будет здесь востребовано. В свое время люди не понимали Мерката. Зато сейчас, о боже, Мерката. И вот 24 квадратных метра. Вот такие квартирки у меня есть от 9,5 миллионов рублей. От 9,5 миллионов рублей. Прекрасная студия. Смотрите, хорошая студия. Здесь у нас сразу же любая ипотека. Коммуникации все центральные. Здесь бассейны. Кверы. Застройщик строит здесь же школу. Балкончик видели, да? Здесь же застройщик строит школу. Вся инфраструктура для постоянного места жительства или шикарного, жирного, безбашенного, турецкого, эмиратского отдыха. Здесь у нас все будет воссоздано. А архитектура просто а красота. Итожим, дорогие друзья. Цены от 350 тысяч рублей за квадратный метр. В нашей Мариногарде. Прекрасные, выгодные варианты здесь у нас есть. И пока есть возможность, надо брать. Помните, был такой жилой комплекс у нас, прекрасный, был, есть. Это комплекс называется Мерката. Вот чем-то Марина Гарден мне напоминает, признаюсь честно, Мерката. Расстояние между домами что-то порядка... 60 метров то есть расстояние соблюдены здесь есть подземные парковки под каждым домом совершенно ну и конечно же архитектурно все очень красиво варианты у меня повторюсь еще раз здесь есть от девяти с половиной миллионов рублей первые этажи или верхние этажи дорогие друзья здесь даже с первого этажа видно море сейчас немножечко вот так присмотритесь вон она немножко немножко да видно ладненько так еще раз, как спереди. Спереди, видите, тут никто ходить не будет. Это даже если первые этажи взять, то, в принципе, первый этаж это больше преимущественно, чем недостаток. Огромное количество детских, игровых, спортивных площадок. Это все у нас парковки. Множество паркомест. Прекрасные ротонги. видите, вот такие. Здесь будут лавочки, места отдыха, бассейны, два ресторана на всей территории. И продолжаем немножечко гулять. И обозревать красоту нашего комплекса как говорится город в городе со своей инфраструктурой шикарными жирными детскими площадками спортивными площадками комплекс будет очень востребован тем более сразу же еще хочу сказать то что здесь застройщик строит школу и детский садик здесь и сейчас поэтому если вы планируете проживать в самом зеленом районе города сочи а если конкретнее в хосте этот комплекс очень подойдет на выходе вырастет ли он если брать как для себя и как приятный рост цены, то, скорее всего, да. Всего планируется здесь 17 домов. Огромная территория с кучей ресторанов, с луанж-зонами, с терринкурами, с местами отдыха, вот с такой вот красивой архитектурой, с фонтанчиками, с бассейнами. Обратите внимание, дорогие друзья, это же все просто создает антураж и впечатление просто какого-то богатства, необычного строения на теле, Города Сочи на территории, я это называю тело Сочи. Смотрите, красиво, зачетно, приятно, с подсветочкой. Самое главное, безопасно по федеральному закону 214. Здесь сейчас можно уже приобретать. Есть гибкая система беспроцентной рассрочки. Мой номер 8-918-880-0747. Звоните, дорогие друзья, пишите, не стесняйтесь. Набирайте, обращайтесь. Увидимся. До скорой встречи, дорогие друзья. Кому нужна информация, пишите обязательно. И звонить не забывайте. Пока-пока.